Дмитрий Маликов, коренной москвич. Он родился 29 января 1970 года в семье заслуженного артиста России Юрия Маликова и солистки московского мюзик-холла, а потом и самоцветов Людмилы Вьюнковой. Так как родители постоянно ездили на гастроли, Дима оставался на попечении бабушки Валентины Феоктистовны. Добрая женщина снисходительно смотрела на шалости любимого внука, предпочитающего учебе активные игры со сверстниками на свежем воздухе. Дима играл с ребятами в футбол и хоккей во дворе дома и часто сбегал от учителя музыки, приходившего давать уроки домой. Когда учитель звонил в дверь квартиры, Маликов тут же выходил через окно, жилище было на первом этаже. Бабушка очень сокрушалась, что мальчик никогда не станет таким же хорошим музыкантом и певцом, как папа и мама. Когда Дмитрию исполнилось 7 лет, у него появилась сестра Инна. Впоследствии Инна Маликова, как и вся семья, выбрала своей профессией музыку. В 14 лет родительские гены у Димы победили. Парень повзрослел и увлекся игрой на пианино. Первые концерты давал в родной школе. Тогда же Маликов начал петь и писать песни. Дебютная композиция «Железная душа» имела успех у ровесников и родственников. Получив признание своего таланта, парень отодвинул увлечение спортом на задний план. После окончания восьмого класса Дмитрий решил, что дальше надо учиться там, где можно больше заниматься музыкой. Маликов поступил в музыкальное училище при столичной консерватории. Биография Дмитрия Маликова как певца началась в 1986 году. Тогда 16-летний юноша появился на сцене многими любимой передачи «Шире круг», где спел «Я пишу картину». В следующем году начинающий музыкант приглашен в программу «Утренняя почта» Юрия Николаева, где исполнил новую композицию «Терем-теремок». Юный певец невероятно понравился телезрителям и особенно телезрительницам. На его адрес приходили мешки писем. Песни «Солнечный город» и «Я пишу картину» Дмитрий Маликов записал, когда ему было 15 лет. Настоящий успех пришел в 1988 году, когда он исполнил «Лунный сон», «Ты моей никогда не будешь и до завтра». Композиция «Лунный сон» мгновенно превратилась в хит, длительное время была рекордсменом хит-парада «Звуковая дорожка» и продержалась на вершине целый год впоследствии диму дважды выбирали певцом года в этот период артист едва достигший 20 лет уже давал сольные концерты на главной площадке страны в спортивном комплексе олимпийский несмотря на плотный гастрольный график и огромную популярность маликов продолжает учиться и совершенствовать свое мастерство дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано и много времени уделял игре на рояле и исполнению классической музыки Устремительно стремительно взошедшей публику в начале 90-х звезды образовалась многомиллионная армия поклонниц. Вокруг высокого и стройного мужчины кружились самые красивые девушки страны с громкими именами. Одна из них, певица Наталья Витлиская, заняла в его сердце особенное место. Она была старше Димы, но это не помешало возникновению пылкого романа. Продлились отношения шесть лет, которые пара прожила в гражданском браке. Наталья ушла от Дмитрия, повергнув его в длительную депрессию когда поняла, что не дождется предложения руки и сердца. Артист признал, что тогда не был готов создать семью. И в то же время Ветлиская удержала возлюбленного от разгульного образа жизни, которым грешит эстрада. Жизнь талантливого исполнителя заиграла новыми красками, когда Маликов повстречал другую красавицу, которая тоже оказалась старше, на этот раз на 7 лет. С дизайнером Елена Изаксон певец сошелся в 1992 году. Узаконить свои отношения пара решила после рождения общего ребенка. Семья воспитала двоих детей, Ольгу, которую Елена Маликова родила в первом браке, и Стефанию, появившуюся на свет в 2000 году.